Это интересное место, которое много раз я проходил и не мог понять, что это такое. На реке Тренд. Солнце, к сожалению, немножко справа от меня, но ничего. Так я думал, что это такое. Оказалось, здесь было очень интересное поместье. Даркелов или там есть? Это дорогие, здесь были сады огромные. Я нашел как-то открытку эту. Я покажу. Было чудесное место. красиво Напротив как раз находится гольф-клуб. Ну не все, конечно, поместье сохраняют такие организации, как, допустим, английское наследие или по-английски это English, English Heritage. Больше, большая часть не сохранена. Я оставил только руинов. Вернее, от а этого места вообще ничего не осталось. Нет, ну чудная сторона Англии. Проходишь около какого-то места, ну видно, что красивое место, и что-то там было. Не плав база и не рыб база. Потом начинаешь искать, просто обалдеваешь. Здесь не столько репортаж сделать, здесь можно сериал снимать. Потому что это было огромное поместье Гресли. 28 поколений владело этим поместьем. Начинать надо историю еще примерно тысячу лет назад и больше. То есть где-то грубо с Вильгельма Завоевателя, с нормандцев, когда они завоевали в 1066 году Англию. Так только сериал делать, но к сожалению, к сожалению, все это разрушено и все это никто никогда не увидит. В тридцать году после нескольких попыток что-то сделать там ничего не получилось, все было продано на аукционе, ну не все конечно, но кое-какие вещи были проданы, и картины, и мебель. И даже стены деревянные. И это находится в частных владениях, в общем-то. Ну, у кого-то как-то там. Некоторые вещи были проданы в музеи. Вот одна из них, столовая, находится в Британском музее Виктории Альберта в Лондоне. Некоторые в частных руках, в частных квартирах, в домах, вернее. Потому что в квартир такой не залезть. А так все потеряно. И, к сожалению, очень много потерянного, таких как это поместье. Примерный вот список, что потеряно в Стафаршире, можно видеть здесь. И то это не полный список. Неполный. Но, к сожалению, это уже не вернуть. При демонтаже этого поместья были также найдены еще уникальные вещи которые датируются 550-м годом нашей эры и сейчас находится в, Дер... Д... в музее Дерби. После этого в 50-х годах здесь была построена электростанция, которая позже, в 2006-м, была также успешно снесена. А некоторую историю, которая датируется 1090 годом я вам все-таки расскажу но для этого придется сходить еще посмотреть и степпенхилл ну вот сегодня 25 декабря рождество католическое литеранское погода очень великолепная, и пока я иду в степпенхилл я вам покажу как празднуют в англии рождество по-настоящему простые англичане празднуют Рождество на свежем воздухе. Итак, что же записал? Аббат Джеффри Бертон в конце XI века. Около 1090 года двое жителей из Степпенхилла бежали в Дрейкол, который принадлежал нормандскому аристократу по имени Роджер Пуатвин. Их родная деревня Степпенхилл принадлежала аббатству Бертон, и крестьяне бежали из-за работы на своих монашеских правителей. Услышав мошенни мошеннические жалобы крестьян на своих бывших хозяев, Роджер ограбил склады аббатства в Степпенхене, забрал урожай из амбаров и переместил их в свои дома в Дрейклоу. Между 60 рыцарями Роджера и 10 рыцарями, нанятыми аббатством, разгорелась вооруженная драка, стычка, которую последние чудом победили. То есть эти 10 рыцарей победили 60. Пишется, что благодаря молитвам монахов. На следующий день двое крестьян, устроивших эту беду, сели поесть и внезапно умерли. На следующее утро их похоронили в деревянных гробах около церкви Степпенхилла. Позже, в тот же день, мертвые крестьяне лично явились в Дрейклу, неся на спине свои гробы. Бродя по, по Дрейклу всю ночь, мужчины иногда принимали облик медведей и собак и стучали в двери местных крестьян, громко призывая их, Типа, двигайтесь быстрее, пошли, выходи. Мови, quickly, мови, get going, come. Так продолжалось много ночей. В конце концов, эта ужасная чума преследовала крестьян в Дрейклоу. Все живые крестьяне, кроме трех, заболели и в конце концов умерли. Граф Роджер, напуганный поворотом событий, просил прощения у Абата Бертона и молился святой, святой Мадвени. он приказал своему наставнику принести монахам вдвое больше урожая, которое он украл, прежде чем бежать в другие свои земли. В Дрейклоу, два оставшихся крестьянина, священник, к сожалению, также бежал, получили разрешение от епископа на эксгумацию двух разносчиков этой чумы из Таппенхилла. Их тела были целы, Кожа бледна, а погребальная пелена вокруг их ртов залита кровью. Это они увидели, когда их вскрыли могилы. Ну Но позже у трупов отрезали головы и положили их между ног в могиле. Затем они удалили сердца, снова закопали останки тел и сожгли их органы до заката солнца. В конце концов сердца сильно затрещали. И потрясенные зрители увидели, как из пламени вылетела ворона, которая, как, как они понимали, была злым духом. Истребители вампиров бежали в соседнюю деревню со своими семьями. А Дрейклоу, как проклятое место, был заброшен и обычно избегался на долгие годы. То есть заброшен был на долгие годы. Все это следует из записи Абатта Джеффри Бертона. Все ссылки на это событие будут под видео. Ну и также хочется отметить, что действительно ходячие мертвецы, очевидно, были настолько распространены в Англии 12 века, что Уильям Ньюфбургский, который жил в это время, сказал, что было бы слишком утомительно вести хронику их всех. Но это была первая запись о ходящих мертвецах в Англии. А термин «бампир»? Вошел в английский лексикон примерно уже после 1734 года. И он происходил от сербского слова «вампира». Таким образом было бы анахронизмом называть этих ходячих мертвецов вампирами. Ну, конечно, было бы глупо считать, что сюда я пошел искать эти могилы. Потому что прошло уже больше тысячи лет... Вот эта церковь, церковь Святого Петра, то, что мы сейчас видим, она где-то постройки 13 века. Конечно, впоследствии она перестраивалась в 16 веке и далее. Но на этом месте еще стояла англосаксонская церковь до пришествия норманов. Ну, Но, конечно, все это сейчас в основном легенда, легенда. Но в то время, тысячу лет назад, ведь церковь исполняла роль сегодняшнего телевизора, интернета и телефона, все вместе взятое. практически было весь сборник новостей и пропаганды для людей. Да, это история, но не надо забывать, что и сегодня наша вся эта история старая входит в нашу жизнь. Так же, как вошел сегодня... В нашу жизнь в каждый смартфон Bluetooth по названию Харальда Синезубова, у которого были черные зубы, и норвежская компания, когда изобрела эту вещь, она и поставила как раз руну Харальда Синезубова, которая у вас есть в каждом сегодня смартфоне. Но сегодня в дракелове также никто не живет э, почти получается проклятое место если смотреть на карту Гугла, то там ничего нету абсолютно вообще-то некоторые историки говорят что там мог быть даже пер, один из первых нормандских замков но не могу сказать что один из первых но был деревянный, деревянный замок там археологические раскопки не производились Единственное, что было, когда сносили усадьбу Кресли, и после того, как начали строить электростанцию, да, там немножко рабочие что-то нашли, которое находится в музее Дерби. но ну, немного. А так археологических э, раскопок там не производилось. И, в принципе, сейчас место это закрыто, хотя, я думаю, пролезть можно. И это очень такое золотое место, я так думаю, для... Так называемых копателей Потому что там, я думаю, что можно много что найти интересного Ну а также хочу сказать, что по официальным только сведениям Каждый год Великобритания из-за черных копателей Теряет ценностей примерно на несколько, от 3 до 5 миллионов фунтов Каждый год, не забывайте про это Всем пока.